Приветствую на тринадцатом уроке фэншуй. Сегодняшняя тема это распределение летящих звезд на кровати и на рабочем столе. Первое. Мы не паникуем, если на отдыхе спим не по фэн-шуй. Не обязательно там на отдыхе, у друзей, где-то в отпуске, в отеле. То есть ничего страшного, даже если там какие-то звезды неблагоприятные, если там кровать неблагоприятная, потому что я сегодня много об этом буду говорить. Дело в том, что наша личная кровать, она аккумулирует энергию долго То есть в течение месяцев, а то и лет она собирает всю эту энергию на себя и отдает вам. И вы каждый день по 6, по 8 часов, по 10, кто сколько, да, спите. И всю эту энергию собираете. И даже когда вы куда-то едете, на работу, либо по каким-то другим делам, вы все равно находитесь под влиянием этой энергии. А если вы приехали куда-то, и там что-то не так, ничего страшного. То есть фэншуй, я не устану повторяться, даже думаю, сегодня не расскажу. Это все-таки для людей. Не для того, чтобы мы пугались, а для того, чтобы мы исправляли то, что можем исправить. А то, что не можем исправить, мы это избегали. А то, что можем улучшить, мы, соответственно, это улучшали. Написано у меня, я когда делала эту презентацию, написала, нужна кровать, ни диван, ни сафа. Но здесь есть нюансы. Я просто слышала от некоторых учениц проходили не другие курсы. И есть преподы, которые категорически говорят, что диван нельзя, прям вот никак, сафу нельзя. На самом деле можно и диван, и сафу. У меня есть вполне успешные кейсы с ними. Я просто чуть позже объясню, почему, в каких случаях можно, в каких случаях нельзя. Но в целом гораздо лучше, если вы изначально сразу покупаете кровать и на ней спите. Напоминаю, должно быть изголовье, что-то вам может быть знакомо, потому что мы некоторые нюансы изучали уже на первых занятиях курса фэн Что-то будет для вас новое, и мы сейчас лезем в глубину. Должно быть изголовье, то есть это одна из точек, которая собирает энергию. То есть вот сюда вот приходит энергия, и кровать ее аккумулирует. Нам нужна спокойствие, защита. Да? То есть мы не забываем, что за стеной, где стоит кровать, мы хотим видеть черепаху, условную черепаху. Кровать должна быть у стены. То есть смотрите, вот эта кровать, она не у стены. Вот там пространство. Вот не у стены. И это уже очень сильно недополучение энергии. То есть это, на этой кровати вы не отдохнете, даже если вы выспитесь, вы будете просыпаться и не понимать, почему вы проснулись разбитыми. Напоминаю, почему так происходит, потому что у нас энергия приходит в середину и потом она рассеивается, она заселяется по комнатам, но она проходит в основном по периметру. И когда вы ее отодвинули, соответственно, она уже не в состоянии накапливать. И по поводу изголовья вы видите здесь фотография справа и вы видите вот такое вот кованное изголовье, да, ну вот по типу как вот здесь то же самое, да, то есть вот это изголовье неблагоприятное. Давайте вспомним, я всегда говорю, как проверить, куда течет энергия, с какой силой она течет, ее направление это вода условно то есть мы можем представить что мы льем воду и она просто мимо мимо вот этих дырок она просто прольется и кровать саккумулировать ничего не сможет если мы сюда прольем то она частично тут останется и все остальное выльется а, на кровати соответственно она будет собирать эту энергию поэтому мы не покупаем кровати кованые. У меня есть просто клиенты, которые брали такие кровати, причем они стоят очень-очень дорого, но они не получат энергию не здоровья, не сохранят здоровье и энергию денег тоже не получат, потому что кровать влияет еще и на денежную ситуацию. Следующий нюанс. Нам нужно пространство под кроватью. Сплошные... Такие штуки мы не любим и дело не только фэн-шуй я даю гарантию что кто-нибудь из вас при такой сплошной кровати просто туда врубится мизинцем как минимум либо большим пальцем либо еще чем-то да то есть она неблагоприятна я знаю, что не все специалисты, некоторые считают, что просто там энергия, она все пересекает. Да, она все пересекает, но одно дело, когда здесь будут ножки и будет энергия заходить, а другое дело, когда там все сплошное, энергии будет мало. Опять-таки, очень большое пространство между ножками, очень высоко, чтобы кровать была. Мы такое не любим, потому что тогда там больше будет скапливаться ян. А нам нужна на кровати инская энергия. Не должно быть ящиков над головой, вот как здесь, ящиков каких-нибудь светильников. Это плохая кровать по фэншу. То есть надо их снять, либо передвигать куда-то кровать. Что мы хотим видеть? Вспоминаем, Яна это активная, не это пассивная. Везде этот принцип сохраняется. На кровати мы хотим видеть ин потому что мы хотим отдохнуть. Соответственно, нам нужна неподвижная кровать. И... Сейчас модные всякие модули для того, чтобы сократить пространство. Вот такие тот же самый диван, о котором мы говорили до этого. То есть, когда вы тягаете туда-сюда, постоянно, что вы делаете? Вы разгоняете энергию, и это получается янская энергия. А нам нужна, напоминаю, инская энергия. Поэтому если вы такую кровать купили, ну, во-первых, вот это вот все не очень благоприятно, ну допустим, ладно, нет этого. Просто тогда вы ее раз, разложили, и она у вас все время, все года в разложенном виде. То же самое и с диваном. Все года она у вас в разложенном виде. Тогда окей, можно. То есть ну, никаких там подъемов и всего прочего. Убрать зеркало, если есть отражение человека, когда вы лежите на кровати, вы или партнер. Про зеркала много различных страшилок, какие-то рабочие, какие-то нет. То есть вы легли со своей стороны, легли со стороны партнера и посмотрели. Если отражаетесь, это нехорошо. Если не отражаетесь, да, пусть будет у вас там зеркало. То есть принципы кровати накапливать энергию и сохранять ее, чтобы вам передать. Еще такой нюанс. Естественно, никаких вот таких вот кроватей. То есть для детей это неблагоприятно. Более того, я вам просто гарантирую, что ребенок, который вот здесь спит, он будет чуть более удачлив, чем вот этот. Просто потом не удивляйтесь, если... Ребенок не сможет построить нормальную карьеру, нормально зарабатывать и построить хорошую личную жизнь. Потому что очень важно то, в каком секторе спит ребенок, потому что и мы накапливаем энергию. Но дело в том, что дети, они еще больше. То есть то, что заложено в детстве, потом очень сильно на них действует. А вот такие вот кровати мы не любим. Во-первых, тут все закрыто. А Во-вторых, энергия точно такая же, как и люди. Она ленивая, и она вот по этим ступенькам туда не захочет сильно подниматься. Безусловно, здесь будет немножко энергии, но гораздо-гораздо меньше. То есть если у вас небольшие какие-нибудь, ну вот такая вот ступенечка была бы, не вопрос. Но когда их много, когда очень высоко, не надо. Но здесь тем более еще изголовья нет, то есть ну, эта кровать неблагоприятная, не, не стоит такой подиум делать если вы хотите хороший фуншуй. Здесь то же самое. То есть, опять-таки, если вы там построили что сейчас очень модно делать дома там, модульные, да? и за счет того, чтобы сократить пространство, делают кровати на втором этаже. Еще я очень часто встречаю в Питере такие квартиры. И даже в Пензе я такую квартиру видела. В Москве тоже бывают такие апартаменты. Но вот если вы там недолго, на несколько дней, ну просто переночевать, да, то ничего страшного. Если жить, нет, не советую. Хотя бы, я уж молчу про энергетику, которая на второй этаже, ее очень-очень в разы меньше. Но здесь еще суть в том, что тоже опять-таки нет никакого изголовья. Тут вообще такое ощущение, что просто матрасы лежат. Ну В общем, она неблагоприятна из-за того, что у нее нет основы как бы подвисшая в воздухе, у человека точно так же не будет никакой основы в жизни. Итак, полка на кроватью нет, убираем янская кровать, диван, то есть мы можем их держать, но тогда мы их не тягаем туда-сюда обратно. Энергия не любит, когда очень высокие ступеньки, то есть можно недополучить энергии, если нет изголовья, нет и энергии. Мы переходим к следующему скрину.